Короче, работа была суперская. Мне хватило на дом. У меня было все по стакам. И вот сколько, ребят, я отдал. И еще плюс на такси я отдал много. На самую дорогую. Потому что обычно меня не везли. Знаете, сколько я потратил на дом? Я потратил очень много. И плюс еще на дорогую такси, которое везет сюда. Я потратил еще где-то, наверное.. 5 изумрудов э, и потратил э, 20 алмазов прикиньте По, э, потратил э, там золото где-то 8 и, ну, и в принципе остальное я не тратил кстати тут есть сундуки и сказали что в сундуках пусто, пусто в сундуках, поэтому... Можно даже в не проверять, там ничего не будет. Ну, в принципе, человек спит. Ведем по дому. Вот, сначала тут кухня такая вот. прикольная прикольный холодильничек. А это что-то такой стол? Страшно, вдруг я разобью. Ребят, я даже отражение реально не добавлял. То есть это что чё? там возле Ребят, это реально не отражение. Нет, лучше вывозим. Хотя очень. может быть и отражение, но очень. Ну да, это все таки не отражение Всё, может быть, отражение Ладно, ну, мне, мне надо попробовать упасть туда Прикиньте, я, я найду миллион алмазов ну, это очень грязно Ой, ребят, хопаю О, хп. Это все таки не отражение будет что такое? Я не Это город, ребят. Это настоящий чертов город. Ребят, погодите. Ребят, есть умовка. Что там появилось, ребятки? Понял. Mm -hmm. Mm -hmm. Ребят, поводите. Все, давайте лучше на один раз ребят кстати потому что если я еще раз включу то меня бог майнкрафт бьет. вот он небоскреб какой-то сюда мне срочно броню тогда вот я одену ребят Потому что это при... беспределы, реально. Ну, я вообще куда-то укреплю сейчас. Так. Топорик он сколько наносит? 7 урона, а ночь 8. Я приберу мяч. И возьму серую урона. Ребят, ну один раз только кричит, ребят. Или меня праздник нет, или сюда больше никогда не зайти. не рано бы Хайнкрафтовать, что а -а так. Ем яблоко. И можно, в принципе, подрубать Стоп, тут лестницу, похоже, не заделана чуть, -чуть. Еще делать? Это че? Че И сушитель? Не сушитель. Ребятки, мне сейчас надо быть на чеку, реально. Это и сушитель. Что он там делает? Тихонько, нечего в руки. У меня даже лагает все уже от этого. Меня напугать хотели, ребят. Прикиньте. Что Я нахвариваю... Ай! Ты собираешь золотое золоте, золотее золотее Вс, ребят, я победу всех я победу слушителей. Пятого. Прикиньте, вот у меня даже там яблоки выпали. Я их не смог подобрать, потому что упал сюда. А остальные вещи, в принципе, подобрал. Так вопрос как, я не знаю там яблочки остались ну ладно мне их много тут Блин, у меня всего ребят мобов вроде нет наверное это из -за, из -за и из-за из-за этого и сушителя и я его делаю, все мобут я помню злые кроме этих прикольно Ладно, ребят, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, пишите комментики обязательно. Вот. Всем пока-пока. Желаю вам удачи. Летом. Потому что еще впереди, в принципе, лето. Ну, еще будет тепло. Я, конечно, понимаю, уже стало холодно. Но тепло еще будет, ребят. Не переживайте, поэтому всем удачи. Ну, и кто досмотрел до конца, тот крутой. Всем пока.